Здравствуйте! Сегодня 30 октября 2018 года. Давайте сделаем краткий обзор по сортам винограда, на которых еще сохранились грозди до этого периода времени. Справа находится сорт винограда кадрянка. Вчера срезали грозди из него. Вот этот сорт винограда плевен белый. До этого времени еще, как видим, грозди находятся на лозях винограда. И с этого тоже будем срезать сегодня, потому что на эту ночь передали заморозки до минус 2-3 мороза. Но для эксперимента оставлю одну грозь, посмотрим, что будет с этого. Вот там далее видим, супруга срезает последнюю гроздь винограда от сорта Лидия розовая. С этих поздних сортов винограда мы срезали по одной, по две грозочки ежедневно и съедали их. Вот что осталось от них. На этот период времени, как видим, этих сортов винограда хорошо сохранились грозди на них. Вот такой краткий обзор по своему винограднику был сделан мною. Возможно, это видео поможет в выборе многим для начинающих виноградарей в поздних сортах винограда. С вами был канал Делаем Сами 36. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.